Кто или что Матиас Хруст? Тот самый честно, на котором был совершен полет в Москву. Мы сегодня продолжаем наш обзор по военно-историческому музею Бундесвера, который был, как я говорил, основан в 1957 году чиновником, немецким чиновником, но он располагался на другом месте и не могли потянуть финансово обслуживание данного музея, поэтому музей был отдан Бундесверу. Сейчас мы направляемся в ангар 3. На Холодной войны границы между двумя полюсами проходили посередине Европы и, соответственно, эти границы контролировались военно-воздушными силами. Пульт управления для контроля за воздушным пространством. Английский прибор. Таким образом, англичане контролировали воздушное пространство в своем секторе Берлина. Многие советские самолеты после распада Советского Союза достались в Бундесферу. Все вывести не удалось и в Бундесферу досталась военная техника советской армии. Это МИГ Микоян. Представленный стенд рассказывает о том, как происходили воздушные побеги из ГДР в Западную Германию. Зафиксировано 25 случаев нелегальных воздушных перелетов. 48 человек. Таким образом, из ГДР попали в Западную Германию. Большинство из них, конечно, использовали перелет из Польши либо из Восточного Берлина. С своим местом назначения рассматривали аэропорт Темпельхофф, который находился в американской зоне влияния. Зеленым выделена территория Восточной Германии. Из этих белых точек, красные точки, соответственно, были совершены воздушные победы. Данный самолет называется Фокке Вульф 190 AB. Он был распространен так же, как и машина Шмидт 109 -й. во время Второй мировой войны. Имел популярность и очень часто использовался. Здесь представлены обломки мессер Шмидта. К сожалению, неизвестна его судьба, что с ним случилось, но вот в данном музее мистер Шмидт представлен в таком вот виде. Один из полетов был в обратную сторону. Немецкий пилот смог пересечь железный занавес и достиг Красной площади в Москве. Неожиданность была для москвичей, которые гуляли по Красной площади в центре Москвы и вдруг увидели немецко говорящего пилота. В 1987 году 19-летний немецкий пилот Западной Германии Матиас Руст совершил перелет на учебном самолете Чесна 172П приземлился на Красной площади в Москве. Какую цель преследовал, тем самым Матиас Рост, никто не может ответить. Очень крутая фотография. На Западе данный перелет был сразу подхвачен различными СМИ, и это все было поднесено победой над коммунизмом. Мы можем видеть Дершпигель, Квик, Quick, Штерн, все немецкие здания. данного человека. Кто же он, этот Матиас Рус, Загадка. За свое деяние Матиас Рус был наказан 432 днями заключения в московской тюрьме. 432. 432. 432. Очень символично, да? Горбачев помиловал Матиаса Руста и тем самым Горбачев, политика Горбачева была названа как перестройка. Самое интересное, что его, конечно, ПВО заметили и ввели, но ему разрешили дальше лететь, и никто его не сбивал. Тоже было очень интересно. И такое ощущение, что никто его не перехватывал, и ему дали долететь до Москвы, до Красной площади. Скорее всего, это был запланированный медийный перформанс, который показывал, что все ведет к падению железного занавеса. Этот случай, здесь так указано, что он усугубил опасения относительно атомной войны. Такой дружественный полет совершил Матио сначала в сторону запада из Гамбурга до Рикявика, потом в Хельсинки вторая посадка и затем уже в Москве 28 мая 1987 -го года он пересек границу через Финский залив. Нереальный поступок 1987 год. Вот он этот человек. Матиас Руст. Это вот тот самый, честно, на котором был совершен полет в Москву. Наклеек с миролюбивой символикой я не вижу на этом самолете. Возможно, все поотрывали. Возможно, это не оригинальный самолет. Но вот на таком самолете был совершен перелет на Красную площадь. Были даже выпущены футболки с приколом: международный аэропорт Красная площадь. Открытие 28 мая 1987 года. Сергей Соколов был одним из 41 маршалов Советского Союза и перелет Руста стоил ему место в Министерстве обороны. После этой акции Руста многие высшие чины в Министерстве обороны просто повылетали. Этот самолет мы уже видели Canadian Air CL-13A или североамериканский F-16 Sabre, который использовался французскими войсками во время холодной войны британский самолет с распадающимся крылом двумя пропеллерами и это у нас Ферригенит он нахватился за подводными лодками был разработан именно для этой цели Сверху над Мигом это учебный самолет королевских ВВС. Ну как вы понимаете, Британия. Одни из первых вертолетов были уже задействованы во время Второй мировой войны и также во время Корейской войны. И вот один из таких представителей UH-1D. Панавия 200 Торнадо. Совместная разработка Германии, Италии и Англии многофункциональный истребитель да, конечно, время здесь в этом музее просто пролетает неимоверно очень много всякой полезной и интересной информации и все не ухватить, все не ухватить я вам показываю то, что можно уже сами выхватываете эти кадры. И что вам будет интересно, пишите в комментариях. Тогда я смогу приехать и рассказать вам более подробно. Четвертая глава посвящается противостоянию в воздушном пространстве. Многие пилоты с натовской стороны и с советской стороны часто из-за навигационных ошибок оказывались на чужой территории. И тем самым нарушали д... чужое воздушное пространство, и это все приводило к серьезным последствиям. Зачастую, с каждой стороны, это все воспринималось как провокацией, и натовские пилоты, безусловно это в основном немцы, оказывались за решеткой с пожизненным сроком. И вот 22 октября 1959 -го года два истребителя Бундесфера. Как указывается, из-за ошибки навигации оказались на территории Чехословакии и потерпели крушение. Утром 4 июля 1989 -го года, когда советский МиГ-23 взлетел с территории Польши и после старта в самолете обнаружилась поломка, пилот катапультировался Николай Скуриги. И самолет продолжил лететь дальше сам. Интересно, да? Самолет продолжил свой маршрут. И вот он, получается, мы можем посмотреть по карте. Сразу после взлета пилот катапультировался. Это Польша, район, город Колберг. И самолет сам дальше летел автопилотом, Пролетев в территорию ГДР, он залетел на территорию НАТО. Безусловно, он был замечен автовскими радарами, его сопровождали долгое время, видимо, поняли в чем причина и не стали его убивать, потому что он мог рухнуть над жилыми кварталами и самолет пролетел аж до Бельгии, почти до границы с Францией и вот когда у него закончилось топливо, он сам рухнул, но все равно в... он рухнул в сельской местности и упал на сельский дом, вот. обломки этого самолета. В этом ангаре мы посмотрели исторические моменты, которые связаны с ГДР, с НАТОвским блоком, ну и также различные попытки перелетов из Восточной Германии на Запад и также очень интересный и непонятный перелет Матилса Руста с Гамбурга в Москву. Зачем он это сделал, до сих пор непонятно. До свидания. Аэропорт Угатово, надеюсь, вам понравилось. И ставьте лайки.